Всем привет! Вы на канале ТКТВ, И сегодня долгожданная акция Прилипалы 3. Я знаю, что вы все, наверное, очень ждали этой акции. Вот у меня уже есть прилипалы. Давайте я вам расскажу, когда стартовала эта акция. Она 6 ноября стартовала и будет до 10 декабря длиться. Я уже успела приобрести вот этот домик такой. Такой красивенький, вот тут уже нарисован банан такой, лук. Сейчас мы посмотрим, попадется нам кто-то из этих персонажей, что на первом плане. Так, вот тут написано, что совершайте покупку на сумму от 500 рублей, вы получаете одну веселую прилипалу. Вот такие вот прилипалы, их всего 24 штучки. Так, вот этот листочек, как я поняла, это такая игра с вот этими веселыми прилипалами. Давайте, вот тут написано это Дикси. Магазин, где эти прилипалы. Давайте откроем, посмотрим, вот как играть. Ну, в этот, вот это вы уже видели сейчас. Ну, вот, в принципе, сама игра. Вот тут показано, что вот означают э, разноцветные вот, всякие кружочки такие. Если вы соберете всю коллекцию, то вы, наверное, сможете играть с этими прилипалами. Тут правила, вот еще сзади написано. Вот сзади вот правила. Еще там вот тоже показано, от какой суммы можно приобрести прилипалу. Вот так вот. Давайте откроем этот домик. Но сначала его давайте внимательно посмотрим. Ну, вот такой как бы домик. Его еще альбом называют по-другому. Вот тут тоже Дикси написано. Стикис. Вот веселый прилипал 3 написано. Вот здесь, сзади, я обнаружила, есть игра. Вот тут правило написано. Давайте его откроем. Сейчас я... Вот здесь он открывается, вот сзади так открывается. Так, эм, вот, вот здесь тоже надо открыть. Так, вот тут, тут показаны, какие персонажи здесь будут находиться. Вот здесь вот их Ой, название. Вот тут внизу. Так, а сейчас я вот буду открывать прилипалы и буду их вставлять в домик. Так, первое прилипало. О, мне попался лук. Его зовут Лулу. Вот, вот он. Да, вот этот лук. Его вот так вот аккуратненько вставляем. Так, дальше. Так, открываем следующий. посмотрите, это у нас арбуз. Его зовут Буз. Вот у него тут такой, как э, хохолочек. Так он красивый. Вот, посмотрите. Давайте вот так вот поставим. Так, он такой вот. Сзади. Давайте его поставим э, на его место. Вот он. Так, вот так вот. Давайте следующего открываем. Так, давайте следующий откроем. Так. С другой стороны. Так, о, кто это нам попался? Это нам попалась принцесса такая. А, ман мангуша, что ли. Я их имена еще пока не очень знаю. Так что, если вы знаете, как его зовут, напишите в комментариях и поставьте лайк. Так, давайте ее поставим. На место. Вот здесь она должна быть. Вот тут. Вроде да. Так, давайте следующий. О, кто-то у нас вылетел. Это у нас э, какой-то помидорчик. Такой хорошенький. Я узнала его. Его зовут Дорчик. Он такой миленький красненький это помидорчик дорчик давайте его поставим на его место так вот он вот он где у нас помидорчик дорчик так следующий так это нам попался вроде борода какое странное у него название вот он ну такие глазки я даже не знаю, кто это, это. Киви, что ли? У него такие глазки, как Киви. Прикольный такой. Давайте его поставим. Вот он. Такие глазки, как будто он гипнотизирует. Поставьте лайк, пожалуйста. Так, давайте дальше. О, мне попался банан. Он мне так нравится. Он такой прикольный. Это у него как шапочка, я понимаю. Такой вот хвостик. Банан. Его зовут Банас. Да, такой красивый бананс. Ну, он выглядит как банан такой. Как будто его уже открыл кто-то. Дайте его постоянно на место. Вот, вот тут банас находится. И поставьте лайк, если вам нравится. Тоже такой красивый бананас. Мне он очень нравится. Давайте дальше. Так, сейчас. Вот. О, это у нас кто такой? Это лимон, кажется. Такой красивый. Он такой э, выглядит какой-то невеселый. И вот этот кисляк. А, ему, наверное, кисло И он такой сморщился весь. Вот такой у нас лимончик. У него вот ручки, это как стебельки, я понимаю, такой хорошенький. Давайте его поставим. Так, вот здесь. Кисляк. Зайти дальше. Так. <гас> Вау, Ой, упала даже. Вау, какой блестящий. Это клубничка, что такая? Нямняшка ее зовут. Какая красотка. Видно, что девочка, поставьте лайк, если вам такая блестящая красотка нравится. Он так блестит. Такая немного прозрачная. Давайте поставим вот сюда. Давайте дальше. Поставим. Так, это у нас э, повтор вот этого буза. Так, поставим вот повторки сюда поставим. Так, давайте дальше. Это у нас новый а, Грядкин его зовут Такой смышленный. Он такой коричневый Но на камеру что-то, наверное, плохо видно Потому что он такой светло-светло-коричневый Такой красивый Это картофель Давайте его поставим на место Поставьте лайк, если он вам нравится Так Вот он вроде Да, Грядкин Так, давайте ой, Дальше попался новый. Его зовут вроде бы... Да, это Рыжик. Какое смешное имя. Он такой рыжий. Прям подходит ему по имя. Он так голову держит. Прикольный. Постаньте лайк, если вам такой озорник нравится. Вот он, Рыжик. Так, давайте следующий. Так, нам попался еще один, ой, какой зовут, Грядкин. вот еще один Грядкин. давайте его поставим сюда к повторкам. Так, кто у нас в этом пакетике? Это у нас еще одна повторка вот этого Рыжика, давайте его поставим, ой, стой, Рыжик. Ребята, поддержите меня лайками, чтобы не было повторок. Это а я хочу собрать всю коллекцию. Так. И показать ее вам. Опять повторком. Да, ребята, лучше меня поддержать лайками, чтобы больше такого не было. Это у нас Бананус. Давайте его поставим. Ура, это новый. Ой, это какая-то злая тыква прикольно. Такая злющая. Красивая. Поставьте лайк, это у нас новая попалась. Такая красотка. Тыква. Так, ее зовут Тыква Челло. Странное название. Давайте поставим тыку. Скорее всего, его зовут Тыква Челло, потому что я как-то не очень разбираюсь в их названиях. Давайте следующий. Новый, да, да, это новый. Его зовут малыш кочерыш. Как смешно, малыш кочерыш. Поставьте лайк. Он такой. Ой, он такой миленький. Прям как малыш. Пеленочки такой, Так, это капуста у нас кажется, да. Такой качан. Кочерыш. Так, давайте следующее И нам попалась новая. Так, это у нас. Крошка блю. Крошка блю, вот там. Такие ягодки. Это черника, что ли? Скорее всего, да. Давайте поставим ее на место. Вот она, крошка наша. Так, давайте следующее. Вау! Какой красивый баклажан! О, поставьте лайк, он такой как глянцевый, его зовут Бак Баклажан, о, Баклажан, скорее всего да, Баклажан, он такой красивый, я думала он будет ну просто, а он такой глянцевый, давайте его поставим на место, он мне так нравится, у нас уже вот первый ряд почти весь, так, давайте следующий. Еще один глянцевый, ребята, поставьте мне лайк, потому что такого я, наверное, нигде не видела. Так, это у нас ниндзя-перец. О, его, у нас перец попался. Вау, ребята, он такой крутой. Я даже не могу эмоций сдержать. Давайте поставим этот наш ниндзя-перец на этот ряд. Какой красавчик. Так, давайте следующий. Так, это нам попалась повторка. Вот этого борода. Положим его да. Так, давайте дальше. Вау! Мне попалась блестящая морковка! Мне попадается один блестящий, глянцевый! Круто! Она такая красивая! Так, ее зовут Шустряк. Вроде это у нас мальчику я перепутала. Это Шустряк. Ну как он блестящий, вау, красавчик! Он такой оранжево-желтый, красивый с блестками. Так где он у нас? Вот тут, тут, шестряк. Так давайте еще один, последний. Так, так. это нам попался повторка. Это вот этот Лулу, лук такой. Вот я как раз самого хотел показать, ну, вот как он выглядит. ну Вот такой вот. Давайте его поставим. Ребята, мне кажется, надо сказать спасибо большое вот Дикси-магазину. У меня даже эмоции такие вот, что он выпустил а, третью часть прилипала. Они такие прикольные. Ребята, если вы хотите такую же коллекцию таких же вот блестящих, глянцевых прилипашек, Быстрее бегите в Дикси, покупайте такие прикольные прилипалы. В следующем видео я еще вам покажу много веселых прилипал. Всем пока, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Всем пока! Пока-пока!